Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, и мы, как обычно, с вами встречаемся. Тема заявля... заявлена «Казус Кориенко», но о нем чуть позже. Сегодня я столкнулся с таким оригинальным подходом в журналистике, который можно, конечно, говорить только в кавычках. Тема номер один – это, естественно, визит Шольца, Макрона, Драги в Киев. И вот что я читаю. Во время визита на Украину лидеры Германии, Франции, Италии за закрытыми дверями, вероятно, убеждали Владимира Зеленского. Сесть за стол переговоров, пишет немецкая газета Die Welt. Вторая ссылка, тоже РИА Новости это все сообщает. замен главы, замен главы государств и правитель за закрытыми дверями, скорее всего, Убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, утверждает газета. Но это вообще что-то новое. То есть мы не, не, не утверждаем очевидно, а мы только предполагаем. Скорее всего, возможно, не исключено. Это что за дела? Что это за журналистика? Вы должны факты излагать, а не домыслами заниматься кто, когда, с кем, когда, возможно, не исключено, вероятно. Я вспомнил в связи с этим несколько лет назад, наш тут местный один автор решил написать воспоминания о Бродском, с которым он учился в параллельных классах. Но они-то не пересекались, поэтому вот как раз эти воспоминания были очень любопытными. И вот я даже могу процитировать кое-что, потому что это... Очень интересно, что пишет автор. Он пишет: очевидно, мы, он пишет, что Бродский был младше меня на год, но поскольку он учился 6 лет, мы шли в ногу, часть в параллельных классах. Очевидно, мы встречались множество раз, но знакомы не были. Вот такие вот интересные воспоминания. Потом он пишет: на мой взгляд, где-то он пишет наверняка, видимо, видимо. И так далее, похоже, видимо, видимо, как я полагаю. И вообще первый такой, я объективно полагаю. Как ты можешь объективно полагать? Ты субъективно <свы> мыслишь, ты не можешь объективно полагать. В общем, вот этот автор как раз использовал вот эти все вероятностные э, суждения. И э, вообще это, конечно, никакие не воспоминания о Бродском, потому что воспоминания могут быть о том, с кем ты лично общался и контактировал, а не визуально наблюдал. Э, вот. И вот сейчас я читаю «по-видимому», скорее всего, «не исключено». Э, то есть это вот такой вот новый подход, и потом нельзя будет придраться. Ну мы же написали «по-видимому», мы не гарантировали на 100%, что они об этом говорили. Но не исключено, возможно и так. Так что достаточно вот вставить любое предложение, вот эти водные «по-видимому», скорее всего, «не исключено», «очевидно», «возможно» и так далее, э, то вы перечеркиваете весь э, текст. Вот я напишу, возможно сегодня пойдет дождь, а возможно не пойдет, это мое предположение. А если ты пишешь, что сегодня пойдет дождь, а потом его не будет, тебя обвинят в том, что ты написал неправду. Теперь по поводу фейков вообще и в частности о войне. Естественно, все, что сейчас пишет российская пропаганда, я имею в виду официальные федеральные СМИ, это все является фейком от начала до конца. Ну, давайте возьмем недавнее заявление Лаврова. Он сказал, что Россия не вторгалась на территорию Украины. Э, пардон, а что произошло 24 февраля? Кто куда вторгся? Украина в России или что? Но ну, это просто ложь. Это даже не фейк, это просто откровенная ложь от начала до конца, как все его интервью, которое он давал в BBC. Я начал смотреть, 5 минут посмотрел и понял, что это выше моих моральных сил. Это невозможно вообще все сказать слушать, потому что там неправда на неправде и неправда погоняет. То есть там нет слова ни одного слова правды. Так что вот все, что современная российская пропаганда предлагает. Можно просто даже не читать, не смотреть, не слушать, потому что там, если какое-то зерно правды вы найдете, то оно будет так перевернуто, так так интерпретировано, что вы вообще не узнаете маму родную. Приветствую Надежду Фомину и Андрея Заблудовского. Привет, дорогие друзья. Если у вас есть вопросы, пишите. Если нет, тем более. Так что, собственно, даже говорить нечем, потому что то, что сообщает Министерство обороны, это просто какой-то цирк, вот эти все сообщения, эти доклады и рапорты военные, когда не сообщаются о количестве жертв, такое ощущение, что российские солдаты бессмертные, они вообще не гибнут. Ну, там какие-то еди... одиночные какие-то есть случаи, вернее, не одиночные, единичные, какие-то там да, вот не так давно Кутузов, да, но фамилия такая звучная, военная, и сразу просится на перо. Я имею в виду в хорошем смысле. А вообще, конечно, то все, что пишут, что... Сейчас уже, кстати, перестали писать. Раньше все время писали что это украинцы сами себя обстреливают, сами себя взрывают и так далее. Вот сейчас как-то этот тренд куда-то ушел. И э, что еще меня в кавычках порадовало, что сейчас вот все маски сброшены, и то, что написал Медведев, будет ли Украина существовать через два года, и то, что написал Рогозин, э, что Украина это чуть ли не какое-то недоразумение, кстати, его за это за, забанили в Твиттере за такие высказывания говорит о том, что сейчас, как я уже сказал, маски сброшены, никто ничего не стесняется, и российская сторона просто откровенно говорит, что цель так называемой военной операции, назовем ее так, а на самом деле войны, в том, чтобы уничтожить Украину как государство. Никакой там народ Донбасса спасать не надо, а вот именно уничтожить, потому что Украина не должна существовать. Вот это главная боевая и политическая, и, естественно, идеологическая задача России. И вот весь э, вот этот пропагандистский коллектив э, доносит до э, россиян эту мысль в том э, виде, в котором они могут это все э, оформить. И поэтому э, я все-таки предлагаю тем, кто э, как-то хоть мыслит, э, не то что рационально, но пытается анализировать, естественно, читать, независимые источники, например, Медузу или Немецкую волну через VPN можно найти, Радио Свобода, BBC, вот эти все русскоязычные издания, где нет кремлевской цензуры, где нет оглядки на то, что скажет Владимир Владимирович, как он это все произнесет. Теперь несколько слов, конечно, про э, Петербургский форум. Не могу обойти эту э, тему, потому что вот сегодня закрытие, сегодня, насколько я знаю, должен выступить там э, Путин. Вообще, конечно, состав, э, мягко говоря, удивляет. Вот я, кстати, специально посмотрел, кто же там э, участвует. Э, Африка, Ближний Восток, Египет почему-то отдельно выделен, хотя он тоже часть Африки, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латинская Америка, Республика Беларусь, ЕАС и АСЕАН. это две такие ассоциации, да, одна это ассоциация АСИАН, это ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. А вторая это Евразийский экономический союз. Это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Молдавия, Узбекистан и Куба. Ну, все обращают внимание на участие Талибана. Я видел эти кадры, как представители Талибана шли так уверенно, как будто они, собственно, не гости, а хозяева этого мероприятия. Очень так независимо шли. Еще, конечно, удивило участие пранкеров, Вавана и Лексус, непонятно, какое отношение к экономике они имеют, но у меня такое ощущение, что они присматривают себя будущих жертв, чтобы потом их разыгрывать. И, конечно, Филипп Киркоров, это отдельная песня, он сказал, что он инвестор. Когда к нему начали обращаться с какими-то политическими вопросами, вообще я вспомнил эту незабываемую рекламу. С, с, с Леней Голубковым, когда он говорил, что он не халявщик, а партнер. То есть Киркоров теперь тоже не халявщик, а партнер. Он будет строить какой-то комплекс как раз под Санкт-Петербургом. Так что теперь у нас появился новый такой вот магнат. Ну и про Талибан я уже конечно, сказал. Так что этот весь форум, я бы его даже назвал не международный, а межконтинентальный, потому что там разные континенты, вот Азия, Африка, в частности, присутствуют. Так что это такое мирового уровня мероприятие, но, насколько я знаю, представителей Западной Европы было всего 11 спикеров, и то я думаю, что они настолько мелкие, что никто даже о них не знает, и не подозревает об их участии, но тем не менее этот форум проходит. И, насколько я знаю, там негласно запрещено обсуждать две темы. Это непосредственно боевые действия и, как ни странно, санкции. Хотя, казалось бы, санкции это то, что нужно обсуждать на экономическом форуме. Но такая тема неприятная, поэтому решили как-то эту тему обойти. Ну, как я уже сказал, сегодня этот форум закончится, и все о нем благополучно забудут, потому что это такая тема очень проходящая и на фоне войны она просто выглядит как-то как, как какая-то карикатура потому что о какой экономике сейчас можно говорить все для фронта все для победы вот ну теперь давайте перейдем к непосредственной теме по поводу господина или товарища Кириенко как его лучше назвать не знаю Сергей Владимирович Кириенко он сейчас занимает пост заместителя главы администрации президента. Вы его прекрасно все знаете. Первый раз он засветился в 1998 году, если я не ошибаюсь, когда был самым молодым премьер-министром России. Ему тогда было 35 лет, можете прибавить и посчитать, что ему сейчас 60 с небольшим. И последнее время он очень сильно активизировался, вернее, не сколько он, сколько его роль вот на донбасском направлении. И вдруг 12 июня, это, как вы знаете, день России, вернее, независимости России, вдруг появляется, вроде бы, написано им обращение, причем это выходит на минуточку на сайте газеты «Известия», не на непонятно, э, на каких-то ресурсах. И все подхватывают это с удовольствием, э, тиражируют, перепечатывают во всех пабликах, в телеграм-каналах, на каких-то сайтах. Вот. И... Э, меня сразу смутило, а почему, собственно, он обращается к российскому народу, если он просто заместитель главы администрации? Он не публичный политик, он мало вообще появляется на экране. Но вот в последнее время в связи с Донбасом появлялся, но тем не менее, вот. и Медуза провела, так сказать, разбор полетов, и, конечно, выяснила, что, что во-первых, само по себе политическое такое заявление или выступление – это нонсенс, потому что это не входит в его обязанности, так как он не является вообще политическим деятелем. Потом он там еще касается, ну не он, а тот, кто писал, касается международных каких-то отношений и тоже это наводит на определенные мысли. Вот, потом… В этом тексте пишется, что я, работая над присоединением, я готов гарантировать. То есть такое ощущение, что это пишет действительно политик, а не какой-то технический человек, который в общем, находится в основном за пределами досягаемости, вот. И ну, еще пишется, что текст изобилует всякими политическими штампами, и много есть ошибок, как пунктуационных и синтаксических, Ну и последний, конечно, вот этот последний абзац, где он назвал украинцев фашистами То есть это уже перебор И все, кстати, ну не все, очень многие на это купились Даже известные, не хочу называть фамилии, политиков российские Это все начали цитировать, обсуждать и, кстати, когда уже выяснилось, что это, собственно, был фейк, вброс и так далее, они почему-то не стали писать, что вот извините, я ошибся, некоторые убрали тексты, некоторые еще на следующий день и через день пытали, вот эти фотографии с, с Кириенко и этим абзацом про фашистов в Украине с удовольствием перепечатали, и у них не хватило мужества признаться в том, что они попались на эту... Удочку. Теперь возникает такой вопрос, а собственно кому было выгодно появление такого текста? Здесь есть две противоположные версии. Одна версия, что это не другим. Кириенко таким образом его подставили, чтобы дискредитировать его перед президентом и перед обществом российским, чтобы вот показать, какой он такой нехороший дядя. Это первая версия. А вторая противоположная, что это наоборот. Друзья Кириенко решили сделать ему такое приятное и проверить реакцию российского общества. Дрогнет оно, как она воспримет Кириенко в качестве преемника Путина, потому что об этом в последнее время ходят активно слухи, что он чуть ли не первый кандидат на место президента России. Вот И э, вот пользуясь уже случаем хочу... <къем> пользуясь случаем, хочу сказать, что нужно вообще всегда очень э, относиться ко, ко всему критически. Я имею в виду к текстам, к появлению всяких. И подумать, ну мог ли все-таки Киренко назвать, э, ну если бы он назвал бандеровцами, нацистами, это еще ладно. Но назвать фашистами украинцев это уже, извините, перебор. И вообще вот это все, почему-то вдруг он обращается э, к... Жителям России, гражданам России, он не публичный политик. Вот еще Пескова можно было представить, хотя тоже он комментирует какие-то отдельные вещи, но он не выступает с какими-то там... Обращениями, призывами и так далее То есть здесь масса вопросов И самое интересное, что Кириенко сам никак на это не отреагировал То есть не последовало ни, Никакого его заявления Никакой реакции, ни комментария Ни опровержения, ничего Он сделал вид, что ничего не было И это тоже наводит на определенные мысли Почему такой был Как говорят, игнор с его стороны Так что непонятно Но эта история очень поучительная И очень характерная для российской пропаганды для так называемых фейк Ньюс, которые это все подхватили. И, естественно, на сайте «Известия» сняли эту заметку, потом написали, что был какой-то взлом, что хакеры это сделали. Я вполне допускаю, что это была хакерская какая-то атака. Не так давно на одном тоже таком про проправительственном сайте тоже была подобная история, когда разместили такие совершенно антипутинские материалы, Потом сказали, что это тоже был взлом. Сейчас это очень частое явление, когда взламывают сайты. Хакеры работают со всех сторон. Так что нужно быть бдительными и, как я уже сказал, критически относиться к как всем публикациям. И взвешивать, и смотреть, насколько это вообще правдоподобно или нет. Хотя сейчас, в принципе, все возможно, если, например... В Думе рассматривается вопрос о том, что признание независимости Латвии, то есть Литвы, извините, было ошибочным, и сейчас нужно его пересмотреть, то о чем мы, собственно, говорим? Сейчас, возможно, все, и отмена смертной казни, и другие подобные вещи. Так что я вообще, как я уже сказал, предлагаю относиться к тому, что пишется с большим юмором. Потом, вот я уже рассказывал о таком приеме пропаганды, когда апеллируются какой-то части общества, например, к немецким читателям. Они пишут, что вот немецкие читатели высмеяли кого-то, там или осудили Зеленского, или еще что-то в этом роде. То есть это такой вот уже посыл идет, что это не просто частное какое-то мнение, а это уже группа лиц, они выражают мнение, тоже определенной части общества, и таким образом э, на этом строится э, пропаганда. И вот последний пример, что э, э, читатель, как мне написали, читатель ЦДФ, это уже смешно, потому что ЦДФ это э, телевизионный канал, то есть что написали бы читатели Россия-1. Э, так вот, написали, что читатели ЦДФ э, осудили э, Зеленского. Я, как честный Человек пошел на сайт CDF, не нашел вообще никаких комментариев. Потом мне мой знакомый здесь с Фейсбука э, дал ссылку. Оказывается, в Фейсбуке есть э, группа, э, вернее, да, группа CDF. И там под видео действительно были комментарии. И что интересно, я честно прочитал, ну, почти все комментарии, ну, большую часть комментариев. И все комментарии, вот как на заказ, были сугубо отрицательными. И это наводит на мысль, что они были все организованы, потому что так не бывает, чтобы у всех было одинаковое мнение. Это в советское время было, и то понятно было, что кто шел против течения, плыл, тот оказывался или в психушке, как Новодворская, или в тюрьме, как тот же Солженицын, или другие диссиденты. Третьего не дано. Сейчас в современном мире, ну не может быть, чтобы... Хорошо, большинство может быть против, но кто-то, хоть один, хоть два должны были, ну не должны, а возможно было, чтобы кто-то возразил вот этому, так скажем, мейнстриму. И на этом, на этом строится вот эта вся пропаганда, когда вот читатели, видите ли, какое-то издание высказываются против. Да, какие-то читатели высказываются против, какие-то за, какие-то читатели вообще молчат в тряпочку, не любят писать. Я вообще обратил внимание, что в интернете, наверное, 80% это негативных комментариев. Я очень мало читал каких-то там восторженных отзывов. И я не говорю, что это пишут какие-то боты, но вполне возможно, что это проплаченные люди, которые... Ну, не боты, а тролли, да, которые получают за это деньги и их нанимают именно, чтобы они писали определенные вещи. Это могут быть как и наши, так и могут быть и немцы. Какая разница, можно купить кого угодно за небольшие деньги. Так что, если вы видите, что вот читатели какой-то там газеты или чего-то там еще Шпигеля возмущаются кем-то, то это вот из этой серии организованного, помните, как сказал Сталин, кто организовал вставание, да? когда все встали в едином порыве, значит это нужно было организовать, вот это все организованные вещи и помните, в прошлом году были восхищенные болгары, все уже высмели этот мем восхищенные болгары, там болгары чем-то восхитились, чем-то поразились, то есть это вот так, есть такая вещь. Потом, естественно, на Западе есть плюрализм мнений, и здесь критикуют того же Шольца, это в порядке вещей, это в России не принято критиковать Путина, потому что это считается чуть ли не какое-то преступление э, тяжкое. А здесь все нормально, и поэтому естественно российская пропаганда это все подхватывает, и особенно вот эту историю, когда э, украинский посол Андрей Мельник э, обозвал э, Шольца э, Сосиской, да, этой самой, да, ливерной колбасой, оби, обиженной ливерной колбасой. Вот, тоже с удовольствием это подхватили, начали обсмактывать и так далее. То есть, понятно, что здесь нет такого как в России, то есть, что все пишут одно и то же. Есть разные мнения, есть критика, и Меркель в свое время критиковали, сейчас критикуют Шульца. Так что надо очень внимательно относиться к тому, что пишут о той же Германии, вот любят писать всякие небылицы, что тут, как я уже говорил, пенсионеры вынуждены собирать бутылки, им не хватает на жизнь. Тоже все неправда. Вообще смешно, когда пишут, о том, чего не знают, то есть не то, что кто-то изнутри пишет, хотя изнутри тут -то тоже полно любителей Путина, которые будут писать, как здесь плохо, но при этом будут оставаться на месте, помните, как там ежик, да, лес на кактус, кололся, плакал, но все равно продолжал лезть. Вот так любители Путина тут сидят, возмущаются Германии, как тут плохо, но почему-то на родину ехать не торопится, хотя такая возможность есть, но нет, как мы понимаем, желания. Что еще можно сказать по поводу, вообще вот пропаганды я недавно где-то писал или спра... сравнивал российскую пропаганду и советскую пропаганду, в чем, собственно, разница. А разница только в том, что советская пропаганда острые углы обходила. Она просто делала вид, что этого нет. И, например, такая тема «Безработица» где-нибудь в Америке. Значит, рассказывали, как там жутко, что люди без работы, что они такие всякие и бедные, и несчастные, и там бездомные, и у них нет ничего есть, и они там чуть ли не голодают и так далее. Вот, это была только часть правды, а вот вторую часть правды сумма пособа по безработицы на которую можно жить существовать об этом нам не говорили и принцип был только говорить то что на руку сейчас российская пропаганда пошла гораздо дальше она теперь перестала обходить эти острые углы она их просто сглаживает она берет тему и начинает ее выкручивать как я уже сказал как ей выгодно выгодно и любой факт который вроде играет против России, можно перевернуть. Ну вот с войной, да, что вот Россия не напала, как сказал Лавров, она вынуждена была нанести, как сказал Путин, отпор. Только отпор почему-то сразу нанесли, не, не дожидаясь удара. Сразу били, да? Но он уже сам говорил, что если не знаю, что делать, сразу пей, там видно будет. Вот это, да, выкручиваемое все. Значит, мы напали, но мы вынуждены были напасть, нас вынудили, нас провоцировали, некуда было деваться, дошли до ручки, вот все, вынуждены были. И так, и по всем пунктам так. То есть пропаганда идет так, что если говорят, вот это черное, говорит, да, это действительно черное, но, но это как посмотрите, вот если посмотреть через призму, то оно серое, а если вообще смешать какие-то краски, так это вообще белое, и вообще есть разные мнения, все не так однозначно, вот эта любимая фраза где вы были 8 лет и так далее. То есть пропаганда стала гораздо гибче и гораздо изощренней. Хотя принцип не поменялся. Принцип очень простой. Поделить мир на черное и белое. И все. Нет полутонов, нет никаких красок, нет объема, есть плоское. Есть мы и они. Хорошее, плохое. Черное и белое. Все. Кто не с нами, тот против нас. И э, если кто-то одновременно критикует, например, сейчас Путина и Зеленского, то он не вписывается в эту пропаганду, потому что он должен быть или за Путина, или за Зеленского. Третьего не дано. И вот в этом э, э, особенности российской пропаганды, что она при, э, очень примитивна, и это все упрощает, а мир, насколько вы знаете, нам гораздо сложнее, многослойнее, объемнее, чем э, э, видит его пропаганда. Пропаганда это все упрощает, э, все, э, все сводит на «да» и «нет» э, губы бантиком держать. Это с одной стороны. С другой стороны, любят, конечно, подбрасывать вот эти конспирологические версии, заговор, масоны, тайная закулисья и так далее. Это тоже очень все популярно, никаких доказательств. Не надо просто сказать, что во всем виноваты масоны и э, так далее. И третье это то, что люди, которые это все потребляют, они совершенно, отсутствует у них критическое мышление То есть они это все впитывают, это все съедают, мягко говоря, и не думают, насколько это все потребляет Неправдоподобное и насколько это все не соответствует действительности и э, вот последний я всегда привожу этот классический пример э, по поводу санкций э, по поводу политики россии что люди никак не могут понять что санкции это не причина плохой жизни а следствие что причина кроется в кремле что Санкции получили благодаря политике Кремля. Это касается еще санкций 2014 года и да еще более ранних санкций, связанных со списком Магнитского, И вот сейчас вот эта мощная порция санкций. И люди никак не могут понять, что они живут плохо не за западных санкций. А, ну, естественно, они живут из-за западных санкций плохо, но они живут плохо не потому, что э, санкции введены, а потому, что политика Путина привела к введению этих санкций. И причина это Путин, а санкции это следствие. А люди считают, что это причина. Вот в этом вся и загвоздка, что они не могут отличить причину от следствия они даже не задумываются об этом. И то, что 80% россиян поддерживают так, так, так называемую военную операцию, меня абсолютно не удивляет, потому что они являются рабами вот этой доктрины. И хочу сказать, что еще вот сегодня вспоминал советскую пропаганду, то тут еще вот что не поменялось, что Запад всегда воспринимался как враг. В советское время, ну тогда было вообще противостояние двух систем, социализма и капитализма, Варшавский договор НАТО, это все понятно, и запад, коллективный запад, сейчас я не говорю какие там страны, всегда воспринимался как идеологический и вообще политический враг. И с тех пор ничего не изменилось. Уже Советского Союза нет, уже социализма нет, а запад а остался врагом для современной России и продолжает им оставаться. Так что здесь ничего нового нет, ничего не поменялось, все по-прежнему, все те же клише про американскую военщину можно включать, и все будет работать. И, честно говоря, жалко людей, что они совершенно не думают о том, что мы живем в таком... Цельном, да, целом мире, все взаимосвязано. Сейчас Россия отправлена, она сама себя в нокаут отправила, в изоляцию, несмотря на вот этот международный форум, все равно связи с Европой прекращены. Сейчас уходят компании из России. И если у некоторых есть иллюзии о том, что вот эти санкции скоро прекратятся и все вернется на круге своя, как было до 24 февраля 2022 года, смею вас уверить, что уже так не будет. Жизнь изменилась, и никто Россию вот так вот просто прощать не будет. Она будет долго находиться в изоляциях, и санкции продлятся довольно-таки долго. Ну что, мои друзья, спасибо всем за внимание, за то, что смотрели, слушали. В прямом эфире, потом можете посмотреть это в записи, кто не успел. И в следующий раз мы встречаемся, как обычно, в пятницу. Посмотрим, какая будет тематика. Всем желаю добра, здоровья. И мы встретимся с вами через неделю. Всего доброго, до свидания.